небольшой плюс, но он и в Африке плюс. Хотелось годноту, а выпала говнота. Темная вода за 50. Нихера себе тут подтвержденных убийств. Но это не окупает. Ебать, еще и удар молнии сверху. А ну здравствуйте! Слушайте, е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 В общем, ребятульки, такая история. Топ-скин я, значит, захотел на гладиатор кейс залететь. Все просто. Кейс алдовый, он достаточно недешевый. Один кейс полторашка, 10 кейсов 14К. На валике 36 тысяч, сегодня мы его проверим. И, надеюсь, он нас не от имеет. Перед этим хочу вам сказать, что есть промик на 40%. Как обычно, не советую пополнять. Но кто будет, вот есть промик на 40%. Оджи и 4 рачки, 40% получаете. По дропу, самое крутое, что тут можно выпить, конечно же, диглзаговор, гради. Разъяренная толпа, но это самые крутые скины. Но на самом деле кейс очень и очень олдовый. То есть это еще со времен Мамонта. Шал на авито и там мамонта. Как только топ-скин открылся, они там чуть ли не сразу этот кейс добавили поэтому эту тему. Ну и как кейс сахара, в принципе, хочется подолбить. Тут у нас. Анодированная синева, ну, блять, ну, побольше я на нее надежд возлагал, слишком дешевое, подтвержденное убийство, ну, как бы, неплохо, 18к, ну, знаешь, небольшой плюс, но он и в Африке плюс. Крутим-вертим дальше, крутим-вертим Жирнова, а ты топ-скин, давай, давай, но я надеюсь все-таки на какую-то прямо годноту. Бляха, ну говнота какая-то выпала Хотелось говноту, а выпала говнота По факту 12 тысяч рублей Ну ладно, гладиатор кейс У нас, я надеюсь, все-таки еще сегодня порадует Поэтому крутим дальше Кстати, скоро прокачка аккаунта инвентаря <связывая> Аккаунта инвентаря подписчика Бля, опять кал Короче, прокачка аккаунта инвентаря подписчика будет Я буду выбирать из владельцев NFT На NFT коррекцию также в описании Ссылочка есть, там сейчас, по-моему, всего лишь одна NFT продается Все раскупили и цена бы установилась уже почти, по-моему, на 10 10 или на 5 долларов. Ну, не так много, но, тем не менее, цена бы спрос есть, поэтому, кому интересно, в описании ссылочка, на в коллекцию. Два пламени нам, кстати, выпало, но они не такие-то и дорогие, потому что кейс-то нифига не дешевый, то есть, относительно кейса, ну, окуп да, 400 рублей, но, как бы ни туда, ни сюда. Пока что ничего супер классного, крутого э, и офигенного нам не выпало. Хотелось бы все-таки это увидеть. Пламя, понятно, анодированная синева. Бля, я думал, реально, почему-то, что анодированная синева все. Все-таки будет дороже. Кабелетом я открывать не буду, потому что кабилетом ну долго, долго муторно, и кейс не таких охуенных денег стоит, чтобы все-таки кабилетом крутить. Поэтому без этого как-нибудь обойдемся. кровавый спор 2400 насколько я запомнил, цены. Темная вода за 5000 Епта, почему она так подорожала? Идите тут от меня. Слушай, ну темная вода прям хорошо стоит. Кровавый спорт тоже нормально. 15. Ну вот это Оку прям слабый. Вообще ни в какие ворота. Очень и очень, при очень и очень и очень слабый. Мы надеемся, Надеемся на какой нибудь знаешь, кровавое кимоно, нож тоже было бы неплохо, ну, азимов. Азимов АВП, кстати, это тоже достаточно достойно. 20 тысяч. Достаточно достойно. Бля, как чё скажу, хоть стой, хоть падай. Вот, ну, язык мой враг мой, такую хуйню сморозить может только дядя человек, бля. Ну, ладно, у нас и разъяренная толпа, ну, пиздец. Кстати, темная вода, если на 5 5 тысяч стоит, это, конечно, будет заебато. Она 3, ну, 4 тысячи неплохо. Продаем, открываем дальше. Пока ничего супер супер-сверхъестественного не выпало, и это как-то... но мне не нравится, откровенно говоря. Все-таки гладиатор-кейс, тема такая... культовая Блять, подтвержденный убийство? Нихера себе тут подтвержденных убийств! А они все кейсы купают. Это прям... Прям здорово. Давай сделаем следующим образом. Юспик я вот этот выведу. Разыграем моего когда ролик наберет 2000 лайков. То есть, э, выбирать я буду по комментариям. Пишите комментарии. Желательно с вашим вк ID. Нужна просто айди. Пишите любой комментарий, пробел... в. ВК-айди, набираем 2000 лайков, я разыгрываю Юспик. Поэтому все в ваших руках. В остальном 18 тысяч 33 на балике, юспик на розыгрыш забрали И нормально Я очень давно на самом деле такие розыгрыши не делал Но вот э, почему 2000 лайков Я делал как-то розыгрыши, знаешь, с каждого ролика там По 5, по 6, по-моему, по тысяч рублей Где-то плюс-минус Но, типа, реально розыгрыши офигенные На тот момент просмотров было немного Лайков тоже было, были копейки Хотя розыгрыши, каждый по факту ролик Были, ну, до, по-моему, 6 или 8 тысяч я делал Просто каждый видос из рандомных комментаторов Ну, поэтому, пацаны Надеюсь, что тут вы меня поймете. Хочу увидеть лайки под роликом 2000. Да, после этого разыгрываем. Среди комментаторов рандомных. Тем временем, гладиатор кейс как-то говорит нам э, сусать. Собственно говоря, но ну, может быть, стоит зайти на какой-то ножевой. Может, ножевой даст. Потому что гладиатор все-таки как-то, сука, не раздупляется. Темная вода с кровавым спортом могут, в принципе, вывести все на себе. Э, темная вода 3. Кровавый спорт, да, мы купились 19 тысяч. Бля, ну, я хотел ножевой открыть, но он стоит 20 тысяч. Похуеть. Давай попробуем. Ну, что-то дорого, пиздец. Очень дорого. Дорого стоит на живой кейс. Ну, бля, мы сейчас в каком-то нуле находимся, поэтому, может быть, блядь. Ну, пиздец, кейс 20 тысяч выпадает за 6 тысяч, это хуйня, ну, охуенно. Блядь, пизданем топ-кейс пару раз. Похуй, хотел сделать исключительно по гладиатору, ну, блядь, ну, и, то, и топ-кейс залетим, хочется все-таки сегодня что-то интересное, блядь. Ой, как это хорошо, ой, блядь, ну, это не окупает. Закрою-ка я нахуй свой рот Где баланс, блядь? Что за хуйня, подожди Я, прикинь, не могу продать скин, блядь Да, в принципе, смотри, что-то с сайтом Даже кейсы не открываются Пока стоим на паузе, немного сплерну Завтра тоже достаточно интересный ролик выйдет, ждите Так, ребят, ну вроде бы как все нормализовалось Балик, балик на балик Упал, и сейчас люди, наверное Которые не досмотрели до этого момента Думают, что это байт И это ролик не по топ-кейсу, но все-таки я решил Подолбить топ-кейс Гладиатор мы открыли, так сказать, да, не мы ему. От этому кейсу отдали, потому что но ну, он реально алдовый. И блять, сейчас будем сосать хуй конвой и, и всякое блядь, говно выпало. Но зато сделаем интересный видос. Топ кейс это, блядь, один из моих любимых кейсов. Кстати, а, на изики топ кейс не выдавал. Тоже вот завтра ролик выйдет, чекните. Блять, наконец-то выдал. Но что-то на топ-скине сегодня с топ кейсом какая-то проблема. Блять. Проблема с доступом к Жойказина. Хотя топ кейса, по-моему, мраморным не выпал. Вроде бы, да, вроде бы как топ кейса. Бля, ну будем рассчитывать на еще что-то крутое, потому что. Как-то, ну, хотелось бы, конечно, чего-то поинтереснее, побольше. Императрица, Сажа. Понятно, блядь. 27к. Ну, неплохо в целом, но, блядь, хочется чего-то, что прямо а, нахуй. Вот такого. Если такого не будет, то и а, нахуй, вы, в принципе, тоже не услышите. Поток информации, кстати, если статрек прямо с завода, я знаю, что это дохуя, потому что выпадала мне такая уже история. 13 тысяч рублей остается, блядь. Пиши в комменты, как думаешь, окупимся сейчас или от сосем елдака. Я надеюсь, что все-таки э, не второй вариант, а все-таки первый Хочется, блять, убийство. Ну куда ты нахуй? Не надо, блять, это убийство подтвержденное. Почему-то это стоит 19500 блять. Ладно, понял, статрек прямо с завода какой-нибудь или статрек немного поношенный Короче, какая-нибудь такая, какая-нибудь такая хуйня. Ну что, блядь, дорогая, наверное, все-таки статрек. Так, у нас. Ну здравствуйте! Ну здравствуйте! Ну здравствуйте! Как долго я вас ждал? Ну неплохо. Керыч, это в принципе, это, это заебись. Это как бы вообще нихуево. И дальше вот я не знаю, как оно будет выдавать. Ебать, еще удар молнии сверху, блять. Ну вот у меня он уже есть. Он причем стоит, я не знаю, 27, что, блядь, с ценами, чекай. Вот, удар молнии, он, блядь, 27 тысяч не стоит, он стоит э, 37. Ну, а, ну может там качество убитое, сори. Хотя, блядь, по-моему, удара молнии другого качества не бывает. Тем временем у нас x 2 по факту 66 тысяч, это нихуево. Но вот по поводу удара молнии на тем моменталка стоит сейчас, по-моему, как раз 25 тысяч, вроде бы, или 26. А, да, там где-то 25 стоит, бля, ну ребят. Слушайте, слушайте. А что интересного есть в апгрейдах? И что у нас, кстати, по юспу? Так, доступно для продажи. ЧЕГО НАХУЙ?! Подожди, блядь! Стой! Блядь, я не увидел эту хуйню. Ебать! Я, блядь! Я еще короче, вверх отмотал, посмотрел, мне показалось, бля... Блядь, я другую цифру, сука, увидел, блядь! Ебать, подожди-ка! Подож... Блять, мы еще раз заберем юспик. Подожди. А что у нас по апгрейдам, блять? Ебать, за запо. Не, все нахуй. Короче, ребят, следующий видос. Я там без лишней воды, без прочей хуйни будет, блять, моментальный крафт. Скорее всего, гунгнира, ну, что будет, по крайней мере. Потому что сейчас хочется подождать, чтобы все-таки админы увидели балик на аккаунте. Ну и как-то этому поспособствовали, чтобы в следующем видосе что-то выпало. Блять, ну это 141 кан. Я просто. Я, блядь, но не заметил, блять, сколько он стоит. Слушай, ну это прям заебись. не. Все, следующий видос будет определенно охуенный У нас тем временем э, 7600 э, этих, блять, алмазиков еще Слушай, ну это плюс настроение, Бля, это вообще охуенно Можно путь самурая открыть, но там чуть-чуть еще больше надо денег Давай на живой долбанем Блять, ну это, это охуительно Реально, следующий ролик будет жаркий, бля, ждите, пацаны Как только видосы от 2000 лайков начнут набирать Я, блять, перестану нахуй делать несколько частей Но там, наверное, просмотры уже другие будут Поэтому, пацаны, давайте по 2к лайков начнем набирать так, 7600, а какого хуя у нас э, эти алмазы не фармятся? Бля, я ничего не понимаю, мы еще деньги въебали. На живой кейс здесь это вообще какая-то утопия, не выдает нихуя. Ладно, короче, ждем Юспика, но он, блядь, какого-то хуя не водится, я Юсп хочу забрать. В общем, в любом случае розыгрыш будет, как я и обещал, 2000 лайков, сразу выбираю победителя. Всем огромное спасибо, ребят, ждите следующий ролик, это будет пушка. Я хочу сделать, если будет гонгнировать этот за я ебану его, реально. Потому что, блядь, ну, ну, ну пиздец, если мы его скрафтим. Бля, ну сегодня реально плюс настроение. В общем, всем огромное спасибо. Это был человек. Всех люблю, всех ценю. Сука, думал почему-то сольем сегодня. А я сейчас буду ждать, пока придет юс подтвержденного убийства. Всем спасибо, ребят. До новых встреч. Бля, сегодня реально охуенно получилось. Я прям рад. Всем пока.